Всем привет, с вами Вика, и если вы смотрите это видео, то сегодня 24 апреля, и до звено остался ровно один месяц. На протяжении всего этого года мне задают просто огромное количество вопросов касаемо ЗНО, того, как я готовлюсь и подобные темы, поэтому я постараюсь в одно видео максимально уместить все эти вопросы и ответить вам на них. Поэтому, если тебе эта тема интересна, то оставайся со мной и давайте начинать! Также в конце этого видео я поделюсь с вами разными приложениями для подготовки к ЗНО, поэтому обязательно досмотри это видео до конца. Так как многие знают, в этом году волей-неволей, но я была причислена к числу одиннадцатиклассников и выпускников, и в конце учебного года всем будем сдавать ЗНО. Если перевести на русский, то это внешнее независимое оценивание. Как я поняла, этот экзамен подобен до ЕГЭ, поэтому... Если ты сдаешь ЕГЭ, не за все равно оставайся со мной, потому что суть одна, и советы могут быть одинаковые, поэтому... да. И на самом деле, всякая литература для подготовки у меня просто огромное количество, поэтому если тебе интересно, то напиши, пожалуйста, в комментариях, в следующем видео я могу рассказать о том, как именно я готовлюсь, по каким учебникам, какие методы я использую, в общем, если тебе это интересно, то, пожалуйста, оставляй свой коммент внизу. И, да. и первый вопрос, какие предметы я сдаю? Так как можно выбирать между тремя или четырьмя предметами, я сдаю три. Это украинский язык, литературу, историю и английский язык. Много ли это занимает времени? Честно говоря, огромное количество времени, сил, энергии. Это занимает просто половину твоей жизни в одиннадцатом классе лично для меня, потому что вечные репетиторы, дополнительная домашка какая-то. И все вот эти мероприятия, конечно же, тоже школа, это просто <клев>, взрыв мозга, и времени занимает немерено. Ходишь ли ты к репетиторам? Да, я хожу к репетиторам по всем трем предметам. Честно говоря, я не знала, идти ли мне на украинский язык э, на дополнительный. Я, честно говоря, была уверена, что я прекрасно знаю язык, я на нем иногда разговариваю, я пишу, я в украинской школе, Камон! Я я знаю украинский язык. Нет. Просто, когда я начала ходить к репетитору, я поняла, что знаний у меня просто вообще нет. Я не знаю ни одного правила. И, камон, серьезно, <связываю> я не знаю. <связываю> ну, а количество вопросов, как с Цино, просто немереное. И все, что я могу сказать и посоветовать, это пойдите в церковь и поставьте свечку. Может быть, хоть это поможет мне, вам, нам, выпускникам. Вот так вот. И да, для тех, кто спрашивал, много ли учебников и всяких э, дополнительных штук я использую для подготовки заново, то секундочку. Секундочку. И чтобы вы понимали, как непроста жизнь выпускника, то эм, вот это все, это первая куча, но это еще не все, так как еще есть вот эта куча. И здесь просто огромное количество всего, поэтому если ты хочешь, чтобы я поподробнее рассказала про всю эту огромную кучу для подготовки к экзаменам, то обязательно пиши в комментах, я с удовольствием с вами этим поделюсь, расскажу, дам какие-то типсы по этому поводу. Ну а теперь пришло время типсов и приложений, и первый мой такой совет — это разные аккаунты и паблики в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте, во всех соцсетях — потому что ты не можешь предугадать, что тебе попадется на экзамене. Особенно то, что касается языка, то есть какие-то слова, исключения, которых есть много как в украинском, так в английском, как в любом другом языке. А так, на самом деле, очень удобно, когда ты листаешь stories, тут попадается опрос, и ты что-то прорешиваешь, какие-то новые переводы узнаешь слова, и на самом деле это очень удобно, и who knows, как говорят... Неизвестно, что нам попадется на экзамене, может быть, именно это слово выстрелит, так что примите это на внимание. Изначально я хочу сказать, что приложений для подготовки к ЗНО на андроиде гораздо больше, чем на iOS. И я пользуюсь исключительно двумя приложениями. Первое называется MyEZNO. И там ты вводишь пин-код, пароль из приглашения на непосредственно оригинальную сессию, и там тебе показано, когда, во сколько и куда нужно подъехать, где будет проходить экзамен, вот такие вот фичи. Ну а второе приложение называется Mova, у них также есть свой аккаунт в Инстаграме, просто шикарный, я их опросы прохожу регулярно, там тебе рассказывают про язык, различные правила, исключения, в общем, прикольное приложение, легкий интерфейс, простой и удобный, так что да. Ну что ж, на сегодня было все. Напиши, пожалуйста, в комментариях, интересна ли тебе тема, чтобы я рассказала поподробнее про то, как я готовлюсь, по чем я занимаюсь. Также в той части будут тоже приложения, различные каналы и типсы. Поэтому, если тебе это интересно, жду твой коммент внизу. Ну что ж, а на этом было все, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, поэтому поставь палец вверх под этим видео, подпишись на мой канал, если ты этого до сих пор не сделал, также включаю уведомления, ну а мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео, сияйте, пока!